Сейчас я фельдшер, работаю в здравпункте на заводе. Начинал я санитаром в больнице, работал санитаром, пока учился в училище, закончил училище, меня перевели на должность медбрата. После того, как я ушел из больницы, я пошел работать на скорую помощь. Ну, вообще мой конфликт, он характерен для Современного состояния в медицине, под э, современного отношения к работникам в сфере здравоохранения. На нашей станции э, в Санкт-Петербурге, в Красногвардейском районе, э, фельдшеры, выездные фельдшеры э, замещали должности диспетчеров. Сейчас эта должность по-другому называется, но суть одна и та же: что это человек, который принимает вызовы от населения и передает их бригадам. Особенность диспетчерской работы состоит в том, что диспетчерам специально начитывают часы по тому, как правильно передавать вызовы, как правильно сортировать вызовы и как правильно общаться с населением. Потому что с больным человеком, который вызывает скорую помощь, нужен определенный психологический подход. Фельдшеров, выездных фельдшеров этому не обучают, однако считаю, что мы тоже имеем медицинское образование и можем отсортировать такие вызовы значит вот, чтобы более простой пример привести в чем разница вот у меня есть категория Б, на вождение автомобиля но при этом никто меня не посадит водить автомобиль скорой помощи хотя у меня права есть но у меня нет специального специального обучения для вождения автомобиля со спецсигналами. Вот такая вот разница. Вот. И мой конфликт вот, он был связан с тем, что я отказывался выполнять несоответствующие мне функции, а меня заставляли их выполнять. Для работников реформа обернулась тем, что за счет вот этих сокращенных коек, поликлиник... Нагрузка возросла на оставшихся работников, которых не сократили. И получилась такая ситуация, что ту работу, которую раньше выполняли 10 врачей, теперь выполняет 7, а то и 5, то есть где-то вообще в половину. Единственный, кто выигрывает при этой системе, это только министерство, чиновничий аппарат, который в том числе в чиновничий аппарат я записываю глав то есть люди, которые экономят деньги на том, что тут большой объем работы выполняет, выполняется малым количеством работников. Реформа здравоохранения разрушительна идет, все идет к тому, чтобы здравоохранение в нашей стране стало платным. Вот. И в общем-то всех под, под это, всех настраивать на это. Про союз действия он был создан самими, самими работниками, потому что официальные профсоюзы, которые существуют на каждой станции скорой помощи, в каждой больнице, в каждом медицинском учреждении, официальные профсоюзы никогда, за редким исключением, официальные профсоюзы не помогают работникам, никогда не выступают на стороне работодателя. И поэтому часть таких прогрессивных, активных медицинских работников, они решили создать свой профсоюз. Назвали его действия, потому что нужно активно действовать, чтобы что-то изменить. И цели профсоюза действия, профсоюза медицинских работников, в том, чтобы объединить медицинских работников и добиться хороших условий труда для медицинских работников. И как программа «Максимум» это хорошая система здравоохранения, Потому что опосредованно через борьбу за хорошие условия труда, за отличные состояния больниц, за полный штат станции скорой помощи, опосредованно в этом выигрывают и пациенты. Врач может упустить, вот, сделал шикарную операцию, но там, в полчетвертого ночи, перед этим он еще сутки отработал в той же больнице. Просто он зарабатывает деньги, он берет дополнительные операции. Он делает последнюю стяжку на каком-нибудь сосуде. И вот из-за своей усталости он не дотягивает стежок последний. Пациента с операционного поля снимают, с операционного стола. А через сутки у него начинается кровотечение. Сказать, что это ошибка врача, может быть, притянуть за уши, если. Но по сути... Это ошибка тех людей, которые организовали такую работу врачу. То есть не обеспечивают его финансово. Достаточно, чтобы он мог работать спокойно на одну ставку и не думать о хлебе каждую минуту. Да, это системные ошибки. Это ошибки реформаторов здравоохранения. Будет большое шествие по Невскому проспекту. Будем все выражать солидарность МПА друг другу. И в конце шествия будет обязательный митинг, где будут выступать представители всех профсоюзов и политических организаций, которые борются за улучшение труда. Вместе с профсоюзами пойдут левые партии, объединения, такие как Родфронт, РКРП. РКРП сейчас, наверное, является... Единственно настоящей такой рабочей партией левого толка, то есть борющиеся за социальные преобразования, реальные. Лозунг у нас в единстве «Наша сила» – союз МПРА запретили. Для чего мы это сделаем? Для того, чтобы… Потому что солидарность профсоюзов, если этой солидарности не будет, то вслед за импера могут начать закрывать боевые профсоюзы, которые реально борются за права работников. Конечно, хочу пригласить всех медиков Санкт-Петербурга и области. Обязательно приходите на первомайскую демонстрацию, присоединяйтесь к нашему профсоюзу, потому что если мы покажем, что медицинским работникам не все равно, что происходит в системе здравоохранения, и покажем это массово, громко и весело, Тогда мы сможем что-то изменять Потому если мы будем сидеть и только на кухнях Обсуждать все эти проблемы Ничего не изменится Как в общем-то ничего практически не меняется Кроме случаев, когда медицинское сообщество Действительно выступает сообща Первое, что на ум приходит, это дело Елены мисюрины врача, за которого выступилась, наверное, вся страна вот После этого Дело ее уголовное дело стало пересматриваться. Вот если мы будем по каждому острому моменту выступать, то ситуация в здравоохранения может измениться и в наших условиях труда тоже. Поэтому обязательно приходите. 1 мая в 10 часов утра сбор Лиговский, дом 25.